Всем привет, дорогие. А, идт запись, да. Всем привет, дорогие друзья, с вами. Кто? Всем киви, с вами Биви. И я рад приветствовать вас в новом 2020 году, в новом десятилетии, в котором, я надеюсь, много чего хорошего случится, много чего изменится, кроме моего интеллекта, конечно. Печально. Итак, так как мой канал постепенно движется к научпопу, если вы это не заметили, то вы здоровый человек. <coughs> так вот, зачем я говорю, <coughs> сделал. Так вот, сегодня я постарался сделать ролик наиболее таким интересным, чтобы вам было интересно, чтобы мне было интересно, чтобы вы в дурку не отправились после просмотра. Итак, в чем суть? Я зашел на такой прекрасный сайт GeoGlazer. Perfect English is my life. Короче, суть этой игры заключается в том, что мы с вами оказываемся на какой-то местности, и по Google Панораме мы должны угадать, где мы находимся. Вот в том-то и суть. Итак, сайт сразу же предлагает нам несколько вариантов игры. Вот, например, там, мир, известные места. Известные... Ну, какой смысл играть? Для меня они неизвестные. США, там, Европа, United Kingdom, Нидерланды и прочее но мы с вами пойдем по легкому пути и нажмем world ну как легкому сложному пути то есть мы будем вообще помогите собрать на словарный запас синглплеер или челлендж? давайте попробуем сначала синглплеер и проверим на что мы способны собственно говоря старт гейм едите колотить да, я даже не знаю, вот эти вот деревца, вот это вот качество изображения, я даже не могу разбить. Где, господи, такие панорамы? Неужели панорама снимает тапки? Интересно, как далеко мы можем ходить, там, до каких-нибудь указателей, до каких-нибудь, там, эм, отличительных знаков, допустим, да? Где мы можем оказаться? Допустим, я тут вижу холмы. Местность достаточно такая, ну... В принципе, похоже на нашу российскую местность, ну, за исключением дорог. Даже несмотря на плохое качество изображения, я вижу, что дороги тут достаточно хорошие. И... О, вы видите? Видите уже, качество изображения улучшается. Да ладно! Ну, почему-то, друзья, я не знаю, у меня такое ощущение, как будто это Австралия. Я вот, честно говоря, я не знаю, но у меня складывается полное ощущение, что это как будто Австралия. Ну, давайте... Океания? Подожди, Азия, Европа, Африка, Океания, или Океания, вы об этом знали? Я нет. Видите, мой канал по-настоящему превращается в научу вы когда-нибудь знали, что материк Австралии называется Океания? Итак, где мы находимся? Ну, наверное, где растительность, леса, потому что достаточно зелено, вот давайте где-нибудь, ну вот тут... Костюшка. <laughs> Весьма прикольное название, как Стас Костюшкин. <laughs> это тоже Костюшка. Пиздец. Oh, guess. Вау! Wow! Your guess was one hundred... Похер. Вы посмотрите, мы почти угадали. Мы почти угадали, где это на самом деле? Это возле Mount Мария. Все же я угадал, что это Австралия, потому что ну... Ну, вы видите? Ну, ты видел! Видел! Next round. Следующий раунд. Ага. Что мы с вами тут видим? Что мы с вами тут видим? Какие-то машины. Лада! Мы с вами увидели Ладу. Так это точно где-то у нас, в районе СНГ. Ага, мы с вами видим леса, посады. Что? Подождите-ка. Ага. Бугульма. Альметьевск. Набережные Челны. Налево. Альметьевск налево Я знаю, где это все находится Потому что я, как вы, наверное, не знали эм, Примерно из тех мест родом И я знаю, где это я, возможно, тут проезжал даже Вы представляете? Вот эти холмы Это где-то район Поволжья Точно Какие тут еще указатели? Давайте посмотрим Просто интересно Где еще в этой игре можно спалиться? Так угу. Чистополь, Казань Ага Чистополь, Казань, значит, в ту сторону. Набережные Челны. Ага. Угу, mm -hmm. ага. Угу, like mm -hmm. ага. Угу, mm -hmm. ага. Like mm -hmm. Ага. <пишут> <пишут> <пишут> Все, я теперь понимаю, где это. А, давайте найдем Казань. Набережные Челны. Ага. Казань мы видим в ту сторону. Чистополь. Чистополь куда? Ага. Значит, еще как бы по дороге не доехали до Чистополя. И, значит, набережные Челны у нас как бы справа. Ага. Я могу предположить, что мы где-то вот тут. Давайте посмотрим. Мы даже на той трассе! Вы набрали 4952 очка. Мне кажется, сегодняшний это рекорд просто. Я не знаю. Мне просто повезло, что я знаю те места, вот, в которые сейчас мне попались. Это... Это просто офигенно! Play next round. Давайте попробуем следующий раунд. О господи, это точно Россия, скорее всего. Ладно, я не буду так наговаривать, на самом деле, наша страна прекрасная, и у нас все хорошо. Так, давайте. Проедемся чуть-чуть дальше. Посмотрим, может тут еще какие-то указатели. Ага. Да, React Где это находится? Мне кажется... Мне кажется. Так, давайте посмотрим, какой тут транспорт. Транспорт весьма старый. Транспорт весьма старый. Транспорт весьма старый. Мне кажется, это Индия. Во-первых, потому что тут весьма бедно. Как мы знаем... Большинство индийских районов напоминает что-то примерно такое. А, Во-вторых, тут достаточно населения такое. Я бы не сказал, что... Ну и на индусов-то толком не похоже. Ага, скутеры. Скутеры у нас широко распространены, где в азиатских странах, конечно же. только посмотрите на это. И Вы там целы? Вы упали, представляете? Упасть не встать. Тупо, знаете? Да, да что ж такое, да юп. Ё... Ладно, Макарек, ставлю свет. Да. Все. Я надеюсь, сейчас все будет нормально, работа, нормальная работа. Нормально, здесь все нормально. все дорогу нормальные, шефу нормальный, здесь нормальный. Все-все нормально. Вы уж простите, что вы упали. Я не хотел, чтобы вы падали. <связывая> Итак, мы тут видим автобус. Palmers Urba... Не буду так лучше читать. Palmares Urbano, ага. Как мы видим, здесь прям стиль Urbano, да. Урбанистик mm стайл. -hmm. Ну, все же, я рискну предположить, что это где-нибудь, ну... Хотя нет, смотрите. Это вылетые индусы, это вылетые индусы, я могу предположить, что это где-то в Индии, Индия, Индия точно, те, Теланга, Телангана, те. Чхивандра, Чхинда, Господи, какие-то названия -то Чхиндвар. это придумают, Чхиндвара, это где-то вот в этом районе, в этой широте, я не могу назвать точное место, но вдруг я угадаю. И что ми черт Я так и не угадал, ну что такое, что, что за логучий сайт? Это не может быть мой компьютер, потому что, как вы помните, я говорил, что мой комп это просто ведро, на котором невозможно ничего делать. Но сейчас я обновил комп. Да, и я в скором времени сниму на него видос, чтобы вы потом не спрашивали, а что за у тебя железо? Титан! А я и блан. Так, давайте новое место угадаем, так что это лагучий сайт. Не компьютер. Давайте посмотрим, где мы можем находиться. Угу. Опять таки неопределенная местность. Опять таки ну, нас выкидывают в какое-то поле, а болото тут есть. Ага. Возле болота какие-то домики. Ну, по крайней мере здесь качество панорамы меня устраивает. Я все ищу указатель. Возможно, тут где-нибудь опять будет указатель, и мы по указателю сможем определить, где мы находимся. Ну, смотрите достаточно ну, каменистая гористая холмистая местность личность хотел сказать. А, так мы можем точнее я в это я думаю умнее меня а, я могу предположить что это находится где-то ну где-то в районе австрии хотя нет где-то вот мне кажется это германия мне очень кажется что это германия где-то вот здесь давайте посмотрим. да ладно это норвегия Давайте еще посмотрим. Ага, где мы находимся? Вот это я могу с точностью сказать, что это где-то Россия. Русские березки. Угу. Так, стоп. Так, стоп. Тут указать. Я читерить не буду. Я могу только предположить, где может быть такое назва название. Что за язык? Я могу предположить, что это какой-нибудь там шведский финский стонский язык давайте посмотрим просто это финский это финляндия ну 2689 это как видите чуть больше половины согласитесь это лучше чем ничего play the same map again uh, you can play a free game in 23 что вы сделали эту игру платный Смотрите, все мои ответы, так сказать. Вот мы и нашли. Я отвечал, что э, то место находится в Индии, да? А это на самом деле находится где? В Аргентине. Но чем я действительно горжусь, так это вот этим вот. Вот этим вот я угадал вплоть до той самой дороги, на которой все это было. А, капец. Честно говоря, в некоторые моменты я думал, что э, мне этот сайт выдаст место куда более ужасную, там, что я вообще там не угадаю. Но ничего не может быть ужаснее моего лица в этом видео. То чувство, когда тебя обидел, твой же сарказм над собой. В общем, ребята, вот такой получился ролик. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк. А также подпишитесь на канал, потому что в следующем видео на этом канале будет новый выпуск Зоны заблуждения вашего любимого, я надеюсь, проекта, потому что он достаточно годный. Я надеюсь. Так что переходите, смотрите, вспоминайте меня. С такими-то периодами отсутствия. Да, теперь у меня новый компьютер, и с ним я буду делать ролики почаще немножечко. Надеюсь. Не обещаю, и не буду обещать теперь впредь, потому что я знаю, когда я обещаю, мне мало чего выходит. Вот. А также, ребята, не забудьте писать комментарии внизу, потому что комментарий продвигает видео в топ. И я на этом видео ни в коем случае не заработаю, потому что у меня отключена монетизация временно. А вы пишите комментарии. Пишите обязательно комментарии, задавайте вопросы, предлагайте свои идеи, чтобы я их осуществил, потому что у меня сейчас творческий такой коллапс. Я не знаю, что снимать, но у меня появилась возможность, но я не знаю. Вы видите, мне пришла вот эта вот, вот, вот, дичайшая идея с сайтом, который был популярен еще лет 10 назад. Так что пишите комментарии, пишите свои идеи, пишите что-нибудь, что можно снять. Может быть снять чат-рулетку, как я раньше это делал. В общем, пишите комментарии, тем самым вы будете продвигать это видео в топ, помогите моему каналу, и я действительно хочу снимать, хочу делать все для вас хорошо. С вами был Биви, всем пока!